Добрый день! Это видео специально для проекта Валим из офиса о сервисе CPA-партнер. Что такое CPA? Это аббревиатура с английского и означает cost correction и переводится как оплата за действия. Это такая модель оплаты интернет-рекламы, при которой оплачиваются только определенные действия пользователей. CPA-модель является одним из самых экономически эффективных вариантов оплаты рекламы поскольку рекламодатель платит не за клики и не за показы, а за конкретных потребителей, подтвердивших интерес к продукту своим целевым действием. CPA-сеть – это что-то вроде биржи, на которой встречаются рекламодатель и веб-мастер. Если вам нужно собирать подписчиков и покупателей, то вы рекламодатель. Если вы готовы продвигать чьи-то услуги, платные и бесплатные товары, то вы веб-мастер. В CPA заработок идет только за совершенное действие потребителя. Какие это могут быть действия? Это может быть покупка товара, регистрация на сайте, подписка на рассылку и другие. Что на этом сервисе делает рекламодатель? Он создает предложение, основываясь на своих потребностях. А вебмастер это предложение продвигает и получает свою оплату за действия пользователей. Рекламодатель и вебмастер в принципе могут найти друг друга без посредников, но это будет сложнее, дольше и более затратно по времени для рекламодателя. Гораздо удобнее использовать сеть типа CPA партнер. Что ожидается от сети CPA партнер Она должна поддерживать старых и находить новых рекламодателей. Она должна привлекать новых веб-мастеров и заниматься консультацией этих веб-мастеров. Также сеть должна следить за качеством трафика и, и пресекать мошенничество с любой стороны. сторон. В сети должна быть разработана прозрачная система выплат и должны защищаться интересы обеих сторон. Со всем этим с успехом справляется сеть CPA-партнер. Давайте посмотрим, как начать в ней работать. Для этого переходите по ссылке под этим видео. И сегодня мы будем регистрироваться как веб-мастера. Регистрация. На e-mail приходит письмо с активацией аккаунта. Перехожу по ссылке из письма. Я зарегистрирована как партнер. И чтобы мне начать обучение, нужно заполнить форму подписки. Это важно. Компания занимается развитием своих партнеров, чтобы партнеры грамотнее строили свой заработок в этой сети. И поскорее начали получать доход. Данный урок закончен. В следующих уроках мы рассмотрим, как же конкретно действовать веб мастеру, чтобы начать зарабатывать. А сейчас ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. И до встречи в следующих видео.